Привет! Рад видеть тебя на моем канале. Хочу поговорить о такой теме, как забеременеть. Что нужно сделать женщине, чтобы она забеременела, чтобы она зачала ребенка и потом его благополучно родила. Для любой женщины это очень актуальная задача. Итак, в жизни каждой женщины существуют две основные задачи первая задача это удачно выйти замуж за любимого человека ну и собственно говоря про жизнь ним всю жизнь и вторая задача это забеременеть родить ребенка тем самым создав полноценную семью с детьми каждая женщина стремится стать любимой а потом стать мамой такие два желания совершенно естественны и необходимы для каждой женщины именно наличие мужа и детей делают жизнь женщины по-настоящему счастливой. Никакие друзья, родственники, карьера, работа, какие-то хобби развлечения. Ну, положа руку на сердце, не дадут женщине того счастья, которое способен дать муж, а особенно ребенок. Но в наше время, к сожалению, если с первой задачей женщины еще относительно легко справляется, это найти мужа. То вот со второй задачей, непосредственно как забеременеть, связаны очень большие трудности. Не секрет, что в последнее время женщине становится все сложнее и сложнее зачать ребенка. Конечно же, это связано и с экологией, и с неправильным питанием, достойного медицинского обслуживания в регионах нашей страны. Плохая экология, плохой рацион, вредные привычки, вот далеко не полный перечень. Того, что непосредственно мешает женщине зачать детей. В этом видео я не буду рассказывать об очевидных вещах, как забеременеть. Ну, я не буду рассказывать о том, для того чтобы забеременеть, нужно заняться сексом со своим мужем. Я не буду рассказывать о том, что если что-то не получилось, то надо идти к врачу и лечиться. Если не помогло лечение, значит, надо делать эко. Если не помогло эко, значит, надо принимать ребенка из детского дома. Это понятно. Все медицинские. И такие грубоматериальные способы решения проблем, их огромное множество. YouTube завален роликами, как вылечиться, какие есть способы лечения, чтобы решить эту проблему. Это видео не об этом. Здесь же, в этом видео, я хочу рассказать немножко о другом. Я хочу рассказать о психологической, о философской причине, почему женщине сложно зачать детей эта причина она лежит на тонком плане на плане психики психологии и является на мой взгляд одной из самых важных причин и камнем преткновения почему же не происходит процесс зачатия несмотря на многократные попытки э, непосредственно делать это традиционным способом на попытки э, делать э, инсеминации, делать ЭКО и прочими методы почему зачастую они не срабатывают. Казалось бы, есть технология, в рамках которой это получается, но далеко не у всех получается. И вот тут-то как раз-таки выходят на свет именно эти психологические причины. Давайте их разберем. На мой взгляд, самая важная причина, почему не получается защищать детей, это как раз-таки психологический зажим и психологический... Знак стоп, который останавливает женщину к зачатию детей, не позволяет организму зачать этого ребенка. Естественно, эти идеи для кого-то могут показаться неубедительными, но это всего лишь моя точка зрения, которой я хотел бы с вами поделиться. В этом видео я хотел бы рассказать психологический зажим, психологический вот аспект, который препятствует зачатию детей. У женщины. Для этого давайте разберем такой момент. Вот смотрите: когда женщина пытается забеременеть, что происходит в этот момент в организме женщины? В организме женщины все клеточки, все системы, все составляющие части пытаются отдать все необходимое, все нужное, все питательные вещества, энергию, силу для ребеночка. Этот ребеночек берет все силы, все питательные вещества от мамы себе, для того чтобы интенсивно развиваться. И для того, чтобы этот процесс шел естественным образом, у мамы в ее голове должен быть определенный уровень сознания, который помогает этому процессу, а не препятствует. Ну а вы спросите, а какое умонастроение должно быть тогда у мамы? А я отвечаю, должна быть бескорыстное умонастроение, умонастроение, которое нацелено не на себя она а ребеночка для того чтобы отдать ему а не взять себе будущая мама не должна думать что я буду наслаждаться этим ребенком он мне что-то даст мне что-то сделает она наоборот должна думать как я ему могу дать как я могу сделать что я могу как я могу его обеспечить я все сделаю для того чтобы ему было хорошо в этом мире и тем самым здесь возникает интересный момент в ее сознании уровень эгоизма минимальный она не нацелена на себя, она все целиком нацелена на своего будущего ребенка. Все отдать ему, все лучшее, что есть у нее, передать своему ребенку. И именно такой маленький уровень эгоизма в сознании женщины позволяет ребеночку зацепиться у нее в организме и начать развиваться. Ну а давайте посмотрим, что происходит сейчас. Каков уровень эгоизма у современной молодежи? Кто ее кумир? А ответ очень простой. Если мы посмотрим, то к чему сейчас стремится молодежь? Она стремится быть похожими на топ-моделей, на вот этих вот секс-моделей с идеальными формами, идеальными пропорциями. Пытается сделать себе пластические операции, увеличивают губы, увеличивают себе бедра. Но просто проблема в том, проблема такого сознания, которое все целиком нацелено на свое тело, оно заключается в том, что в, в таком сознании огромный уровень эгоизма, просто запредельный. Этот человек, он не видит ничего вокруг у себя, он сосредоточен только на самом себе, на своем теле. И когда человек постоянно сосредоточен на своем теле, постоянно за ним следит, постоянно пытается поддерживать его на высоком уровне стандартов моды, то тем самым у него с каждым днем все больше и больше возрастает эгоизм, и именно этот возросший эгоизм у женщины не дает возможность закрепиться ребеночку. Изучая историю разных стран, разных культур, я обнаружил, что в древней Индии был один обычай, помогающий женщине забеременеть. Этот обычай предполагал ряд определенных физических и практических действий которые должна была бы совершить женщина перед зачатием и именно эти действия снижали уровень эгоизма у женщины до такого момента чтобы она могла с легкостью забеременеть Итак, этот обычай заключался в том чтобы женщина перед тем как забеременеть должна снижать свой уровень эгоизма в своем сознании а как она это делала а путем бескорыстного служения людям и обществу то есть она до того, как забеременеть, она начинала заниматься благотворительностью. Она раздавала милостыню, она раздавала еду, она кормила людей. Она участвовала в благотворительности всевозможной. И вот такие действия, направленные вовне, не на себя, а вовне, если она постоянно делает ну, какой-то промежуток времени, то эти действия уменьшают ее эгоизм в ее сознании. И тем самым ей легче будет сбеременеть. Если у вас есть проблемы с зачатием детей, если у вас не получается родить ребенка, особенно если вы пробовали разные медицинские способы, и инсеминацию, и ЭКО, и разные-разные методы лечения, и у вас это не помогает, то я бы вам лично советовал делать следующее. Помимо этих методов, то есть эти методы должны идти параллельно, их не надо ни в коем случае останавливать, то есть как бы медицина медициной, но существуют еще и дополнительные психологические действия, которые позволят вам легче забеременеть. Эти действия заключаются как раз таки в бескорыстном служении. Я вам лично рекомендую начать заниматься благотворительностью. Существует множество фондов, которые раздают пищу. Например, есть фонд «Пища жизни», так и называется «Пища жизни». Туда можно прийти в качестве волонтера, и просто раздавать еду. Раздавая, кормя людей, вы тем самым таким действием резко снизите свой уровень эгоизма в своем сознании. Заниматься благотворительностью, жертвовать деньги в детские дома. То есть, словом, посвящать плоды своей деятельности не себе, а отдавать кому-то. Это очень важно, потому что, если мы посмотрим, основной наш мотив – ради чего мы действуем в этом материальном мире это плоды мы хотим себе мы хотим какой-то плод которым будем наслаждаться сами и не хотим его никому отдавать и от такого умонастроения, от таких поступков, вызванных этим умонастроением, у нас такие увеличивается этот уровень эгоизма. И вот этот эгоизм, чрезмерная сосредоточенность в своем теле, она не позволяет другому личности, ребеночку, зайти в твое тело, закрепиться там и начать развиваться. Потому что твой эгоизм, он просто его всячески не принимает, он просто его выдавливает. Это первый шаг, первое, что я тебе бы порекомендовал. И существует еще второй шаг, второй метод. Которые тоже можно делать параллельно. Это непосредственно близкое общение с детьми. Если не получается зачать ребенка, иди в детский дом. Иди к подругам, у которых есть маленькие дети. И проводи как можно больше времени с ними. Играйся с детьми, ухаживай за детьми, общайся с детьми. Особенно вот прям маленькими детьми. От этих детей идет энергия. Вот именно детская энергия. И напитавшись этой энергией, тебе также будет легко забеременеть. Потому что я замечаю, что некоторые женщины, желая забеременеть, при этом избегают общения с детьми. Когда им дается возможность, дается шанс, говорится, вот ребенок, ты можешь прийти куда-то, да, и пообщаться с ребенком, поиграться с ним, потискать его. Женщина не проявляет к нему интереса. Вот тоже интересный момент, да? В общем, вот эти два метода, то есть бескорыстное служение кому-то, служение и отдача плодов этого служения. То есть не так, что я пришел, где-то послужил, получил какой-то плод, видеть там денег, зарплаты, какой-то плод какой-то получил. Это нет, и этого, от этого эгоизма не уменьшится. А непосредственно, когда ты служишь, отдаешь плоды этого служения и близкое общение с детьми на мой взгляд на мой взгляд как раз таки поможет тебе наконец-таки забеременеть конечно же я хотел бы подытожить сказать что это мое понимание мое видение этой проблемы оно основано на изучении культуры восточных стран в которых описывается механизм решения этой проблемы и на мой взгляд он весьма разумен так что я тебе это советую сделать Увидимся.